Колени, суставы, щи, да? а, у нас там животик, у нас там похудение, и похудение, когда мы делаем на, баз, на продвинутом курсе, э, наши модели для похудения лежат, у нас знаете какой рекорд? За один сеанс. Талия. Минус 18 сантиметров. Да. Ну, понятно, дорогие друзья, что там было, что снимать. да? я уже Ну, по крайней мере 2, 3, 4, 5, 6 сантиметров. это у нас, это, это, это, это, меня это, когда я была на продвинутом курсе у меня довольно тоненькая девочка попалась думаю, ой-ой-ой но мы добросовестно ее. сделали 2 сантиметра все-таки я это, она была счастлива. Да. То есть это абсолютно реально. И, а главное это, а себе, это ж все потом в да? дали в любом возрасте. Вы как мне это нравится. А, и проблема желудочно-кишечного тракта и личика. Как подтянуть личика, чтобы оно у вас. В любом возрасте оно было молодое, красивое, упругое, с хорошим тургером кожи. Да, чтобы вы действительно выглядели на все сто. А, и вот об этом, обо всем, ну я не знаю, если вот об этом сказать. Ну неужели не захочется прийти на презентацию? Ну когда вот это начинает, ну вот, конечно, вам бы надо прийти на презентацию. Ребята, все мотивация. Вот здесь очень важно понять. Люди часто чего-то хотят, но им безумно трудно сдвинуться с места. Я почему вас так вот благодарю от всей души. Вы тут извините меня, не из соседнего вот этого э -э -э, райончика или дома сдвинулись с места, а вы из других городов приехали. Вы очень крутые, вы невероятные, вы реально хотите новой жизни, я обдумываю вас обязательно. Большое и большое вам спасибо, что вот столько в нашей компании единомышленников, которые обязательно донесут до каждого из 36 миллионов сибиряков, а потом двинутся в другие края. Да? И, конечно, дальше мы приглашаем на надо научиться приглашать на презентацию. И если лидер, который один да, в команде 135, если он видит, что или приглашения не получаются на пробный сеанс, или не получается приглашение на презентацию, дорабатывайте, где какая-то проблема, скучно говорите о презентации. Не, не говорите о возможностях компании. Утомлять нельзя. Это я вас еще имею право утомить. Вы пришли, чтобы максимум получить. Вы запишите, потом еще друг с другом обговорите и все вспомните. У вас все в дело пойдет. У новички забывают все на свете. Они ничего не помнят. Они помнят только картинки. Что это очень классно, очень надо. И имейте в виду, чем дольше идет, вот он загорелся, захотел, чем дольше расстояние временное до события, тем дальше он отдаляется от него, забывая картинку. Поэтому всегда надо действовать быстро. Но мы так устроили. Ничего страшного в этом нет. И вот эти слова, но ну, взрослый человек, он сам все понимает, он сам все знает, он делает, ничего он не понимает, ничего он не знает. Любому взрослому, а особенно нам, которые не привыкли к самомотивации. Мы привыкли, что нас мотивирует, поэтому роль один для нас особенно важна. У нас... Я слово «мотивация» услышала только тогда, когда закончила работу на производстве. Ну, я, я вообще, я такое слово не знала. «Мотивация» со мотивацией. Мне вообще казалось, что в этом что-то такое картиночное, что-то искусственное, пафосное, надутое. Да? А сейчас я понимаю, что это главное слово в моей жизни. «Мотивация». Мотивация туда, мотивация сюда, мало ли что не хочешь, надо, ал надо, да, денег хочешь, давай, чемодан собрала и полетела, моя дорогая, да, все, у меня, но у меня мотивация хорошая, у меня мотивация на деньги, я не знаю, чем вы там себя мотивируете, я деньгами, хочешь денег, езжай, спирайся, езжай, да? не хочешь, не езжай, а я всегда хочу. Чем, больше, чем лучше, тем лучше. Поэтому и, да, и сюда, и сюда. У меня, у меня мотивация. И здесь, я понимаю, спасибо вам большое, что вы, в общем-то, ну, из многих регионов, там, из Красноярска, из Прокопьевска, Новокузнецка и Междуреченска, да? и, и, и из Белова, и прочих-прочих городков, и Томска приехали, да, ну, здорово. Но в своем городе хотя бы на презентации надо приходить обязательно. Обязательно. На презентациях вы должны быть обязательны. Мы на презентации приходим не для того, чтобы вот послушать, как мы говорим, одно и то же. Мы на презентацию приходим, чтобы поддержать. Поддержать присутствующих. Вы же видите, да, на новых людей большое влияние оказывает количество народа масса. Три человека тяжело, пять человек тоже тяжело. 20 человек в аудитории уже гораздо легче. А если 30-40, то вообще большинство гостей тогда становятся партнерами. Тяжело решиться новому человеку на новое действие, когда он не видит, что это действие поддерживают. Вот в чем все дело. Он должен убедиться, что его действительно поддерживают. Поэтому вы просто помогаете строительству структуры своим присутствием. И, конечно, на презентации должно быть, должны быть идеально грамотные действия с вашей стороны. Никаких шуршаний, никаких разговоров, никаких телефонов, никаких хождений. Вы должны с удовольствием все слушать, поддакивать и подмахивать. Повторяю, гости, любимые наши гости, решаться на действие на какое-то. Только благодаря картинке, которую вы нарисуете. И нам нужно показать эту картинку во всей красе. Слава Богу, эта картинка полностью здесь соответствует истине. Более того, мы даже с вами не способны нарисовать всю масштабность, силы того вообще, что несет компания. Мы с вами окончательно это оценим и поймем лет через 10. Вот окончательно до нас все дойдет, когда уже много людей понимают продукцию, огромное количество умеет пользоваться БЭМом. И вот и, и лет 10 мы накапливаем опыт, результаты, и в конце концов, через 10 лет мир ошалеет а, от наших возможностей. Но зато сейчас, сейчас, у нас есть возможность построить бизнес за. И построить себе веточки, веточки, веточки, веточки, по которым потом потоки потекут не всегда все ниши, даже самые хорошие, даже самые выгодные. Они не могут быть открыты вечно для большого бизнеса. Это же понятно, да? Когда-то была замечательная ниша там, с мобильными телефонами, с компьютерами, там, э, ну, с сотовой связью, там, ну, я не знаю, со многими-многими разными вещами. И сейчас эти ниши полностью закрыты. Нам повезло, открылась ниша. Она открыта. Повторяю, у нас вот только в Сибири 36 миллионов, и мы дойдем до каждого, мы сегодня об этом говорили, а пока только несколько десятков тысяч. То есть вот построить вот эти веточки в щапаренные репы. Это сейчас самый выгодный бизнес в самой открытой нише. И просто вы упустите этот момент на несколько лет, упустите, потом будете здорово, крепко кусать локти. И все, что надо, тогда быть уверенным в бизнесе. В компании и в себе отрабатывая собственные навыки повторяю, нет уверенности в чем-то значит надо отрабатывать ее или еще сто раз понимать суть и прелесть сетевого бизнеса или еще раз сто раз говорить о компании ее актуальности, ее преимуществах ее абсолютное да, бытие вне конкуренции или отрабатывать собственные навыки по приглашению на пробный сеанс, по приглашению на презентацию, по проведению презентации, презентация довольно да, яркая, красивая, лаконичная, понятная. Да?